Как я и говорила, эгоизм – тема очень большая, не говоря уже о том, что она очень спорная. И, кстати, никто вас не заставляет думать о себе в каком-то негативном ключе. Более того, я не предлагаю подобного рода мысли, просто это видео для того, чтобы, когда ваше общение вам кажется странным, подумайте, с кем вы общаетесь и с кем разговариваете. Если вы что-то заметили за собой, то это видео как раз-таки вам поможет что-либо с этим сделать, потому что знать это одно, и знания, они, как правило, нам не очень сильно помогают в решении проблемы. А вот как раз-таки решить данную проблему, по крайней мере начать, это вполне возможно. Итак, первое, о чем я часто говорила, это налаживание так называемой рефлексии. То есть, в принципе, у эгоиста, на мой взгляд, не так много проблем. Просто он не видит мир и не соотносит мир, реальность с его мыслями. Поэтому неудивительно, что попадает в просак. Итак, каким образом настроить так называемую рефлексию? Первый самый простой способ ⁇ это самоанализ. О, ну, у людей, которые в своей голове постоянно что-то думают, самоанализом очень хорошо. Но самоанализ касается не себя, а как раз-таки касается реальностей. То есть анализ увиденного. Есть еще такая вещь, как безоценочное мышление. Это тоже сложно для некоторых людей. Что значит безоценочное мышление? Позвольте себе не знать. Я не знаю. Либо если вы знаете, окей, попробуйте второй вопрос. А что если бы я не знал? Или а что если по-другому? Следующий способ рефлексии, на мой взгляд, тоже простой и очень действенный. Попробуйте вместо того, чтобы угадывать, спросить у людей. Да, не всегда это бывает допустимо, да, не всегда это доступно, но это как раз вытекает из «я не знаю». Если «я не знаю», то можно спросить. Следующий момент – когда можно отрефлексировать обратную связь. Можно задавать вопросы не только, а что ты любишь, а что это значит. А когда вы взаимодействуете с людьми, взаимодействуете с миром, можно спрашивать, а что ты сейчас делаешь? А что сейчас происходит? А зачем тебе это? Это очень интимные, на мой взгляд, вопросы. И я не думаю, что они подошли бы любому прохожему. Но когда речь идет о взаимоотношениях влюбленных людей, возможно, это очень уместные вопросы, и они продвигают. И еще один момент по поводу проявления себя. Иногда это действительно страшно. И иногда э, нам кажется, что есть некие общепринятые стандарты, и проявляться можно каким-либо определенным образом. Э, попробуйте сделать так, как хочется, но аккуратно. Э, подумайте, как это можно сделать аккуратно, то есть что это такое. И если за этим не последует наказание... Очень много людей, которые сделали то, что хотели, получили обратную связь, что ничего страшного и так можно. Это, наверное, удивило их больше, чем их собственное проявление. Поэтому, возможно, вы хотите то, что вполне приемлемо в данном обществе. И это снова ваши собственные мысли по поводу того, что так нельзя. Попробуйте себе разрешать. Итак, анализ происходящего, то есть, что вам приходит. Безоценочное мышление «я не знаю». Вопросы «что это значит?», «что тебе нравится?», а «про что ты сейчас говоришь?». Я правильно тебя понял? Ты сейчас не хочешь выполнять эту работу? Или ты пытаешься быть скромным? И тому подобные вещи. Есть еще один маленький, наверное, секрет. Когда мы спрашиваем что-либо у человека и получаем обратную связь, и получаем ответ на вопрос, просто верьте этому человеку. Скажите ему «да», и, возможно, ваше «да» не совпадает с тем, что вы чувствуете внутри. Но давайте проанализируем две ситуации. Как дела? Нормально. Ну, как нормально? Я же вижу, что с тобой что-то не так. Ой, я сказал же «нормально». Нет, ну ведь что-то же не так, но я же вижу, ты плохо выглядишь. Ой. И второе как дела нормально здорово знаешь это хорошо что у тебя все нормально я просто буду рядом если ты вдруг что-то захочешь или передумаешь и я рядом и когда в следующий раз вы спросите этого человека как дела Возможно, он тоже сможет вам поверить и сказать то, что на самом деле есть. Прежде чем требовать правду от других, станьте человеком, который верит сам и который готов принимать правду от окружающих людей. Если вы думаете, что вам все врут, то вы человек, которого часто обманывают, и который врет сам. Обычно все очень сильно взаимосвязано. Итак, попробуйте наладить контакт с миром. Помните, как в одном фильме, в мире всегда что-то происходит? Попробуйте понаблюдать за этим миром. И попробуйте не знать. Возможно, для вас откроется что-то интересное. И, наверное, это будет отличаться от пресловутой поговорки. Если ты плохо учил физику в школе, то для тебя каждый день будет очень много открытий. Я надеюсь, физику вы учили хорошо, но открытия, волшебство и какие-то еще интересные вещи все равно будут с вами рядом, если вы научитесь смотреть в мир. А в конце, наверное, я расскажу важность того, когда человек смотрит в мир настоящими глазами. Когда Колумб э, прибыл в Америку, то земцы не увидели его кораблей, потому что они не знали, что корабли существуют. Вот так часто мы просто не видим в этом мире ничего, кроме того, что сами себе придумали. Открывайте глаза. И попробуйте посмотреть мир, попробуйте впустить мир в себя. И эта связь вам даст очень много интересного, а самое главное реального.